Привет, друзья! Вы на канале zito Install. Э -э -э вот сегодня такой вопрос стал. Принесли мне ключ от машины с брелком от сигнализации. Не работает кнопочка. Я думаю, вы часто сталкивались с такой проблемой. Ну, если не часто, то хотя бы однажды насталкивались. При этом три кнопки работают, а одна ее как бы нет. Давайте попробуем разобраться, что здесь случилось и как это все починить так откроем брелок и увидим что там произошло так вытаскиваем батареечку Раскрываем брелок на составные части, что не открутился, как так? Открутился, и что мы здесь видим, кнопки нету, то есть там, где должна быть кнопочка, ее нет, она где-то внутри так разложены составные ага. она вообще выпала то есть ее уже здесь как бы и совсем нет Ну, что можно в этом случае сделать в этом случае можно обратиться к алиэкспрессу нашему любимому там продаются кнопочки 3 копейки килограмм берем одну из кнопочек новенькую смотрим подходящая все, что нужно сделать, это впаять ее на то место, где была ее предыдущая сестра. Так. Я извиняюсь, на вытянутую руку не очень удобно работать, когда это все перед глазами намного проще. Но я думаю, чтобы вам видно было, один раз можно потерпеть неудобство. Так, по кнопочке есть свои посадочные места. Вот она у нас села туда, где должна быть. Так, берем паяльничек. И... и ничего не получается. Так, и припаиваем кнопочку на свое посадочное родное место. Так, сейчас выровняем чуть-чуть. Вот так. Излишки припоя уберу. хочет так воспользуемся моей любимой канифолией вот так так и теперь здесь вот два контакта эти контакты нужно аккуратненько припаять то есть в данный момент мы припаяли просто чтобы кнопка держалась теперь нужно припаять контакты чтобы был чтобы создать проводимость так один есть Второй есть. Так, Закрываем. Сейчас поставим батарейку, проверим, насколько у нас успешно это все получилось. Так. Батареечка у нас. Всё, кнопка работает можно поздравить с успешным завершением операции Ну, сборка производится в обратном порядке так кнопочки подсаживаем на родные места они не хотят это стандартная ситуация, все нормально. Так, значит, тогда положим сначала кнопки на место. Они любят поковыркаться. Вот так. А теперь подсадим туда механизм и электронику. Так. Теперь не забываем ключик. Так. собрано теперь закручиваем фиксирующий болтик закручено ставим заглушку вставляем батарейку Все готово. наша первая кнопка работает вторая работает третья работает батарейка подсаженная слегка но это уже другая история так батарейку можно заменить все остальное работает если вам понравилось видео подписывайтесь на канал поделитесь этим видео всем удачи